Чем мы с вами привыкли пользоваться, если хотим заснять какой-то топовый вид с высоты? Ну конечно же дронами. Эти малыши так вошли в моду, что без них уже не представляешь качественной панорамной съемки. Вот у вас хоть раз в жизни была мысль стать на некоторое время этим самым дроном и увидеть все своими глазами, а не через экран? Нет? И очень жаль.